Но мы попозже об этом поговорим. Давайте закончим эту мысль. Вот смотрите, мы говорим сейчас о естественном противоречии, потому что некоторые думают, естественно, все люди должны жить счастливо всю жизнь, и семьи разваливаться не должны. У нас какое-то странное исключение. Почему-то в моей жизни получается так, что между нами кончилась любовь. Так вот, знаете что между любовью и влюбленностью есть колоссальная разница. И если человек эту разницу не знает, сохранить семью шансов нет. Потому что если говорить о влюбленности, то она вообще всегда тает. Если взять, допустим, влюбленность или первую любовь, она вообще колоссальную силу имеет. Первая любовь моя земная. Утро мои глаз. То есть чувствуете сила какая? Вижу тень наискосок. <реживели> к полоску Ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходил. Представляете? Человек песок готов целовать даже. Это такая сила влюбленности сначала. Сначала. Но.. Представьте, дедушка с бабушкой идет такой, танцует на пляже. Я готов целовать песок, по которым ты ходила. И не то, что они только встретились. Иногда у дедушек бывает, у бабушек бывает тоже такая любовь, но они прожили уже 50 лет вместе. Чувствуете? Им надо поклоняться сразу этим дедушкам и бабушкам, если так вот происходит. Потому что это нонсенс. Невозможно сохранить влюбленность на всю жизнь. Она тает, поэтому существует медовый месяц. И поэтому и сказки так написаны определенным интересным образом. Вот когда влюбленность существует между людьми, в это время сказка. Иванушка добивается, Алёнушку кощей бессмертного грохнули, вот всё как бы идет по плану. И когда дальше что происходит? Дальше они стали жить, поживать и добра наживать. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. Точка. Дальше никто не описывает ситуацию, там какие разборки между Иванушкой и Ленушкой там пошли. Вот, что стало с тещей и там, и так далее. Никто как бы подробностей не вдается выйти совсем. Вот, но сказку мы рассказываем. И на сказках, как бы вся наша жизнь живет. Мы думаем, что вот это вот должно быть в нашей жизни. Вот как это было у Иванушки, Аленушки. В первые месяцы их совместного проживания. Понимаете? Но там-то сказка потом заканчивается, потому что есть определенные законы. Энергия любви замедляется через 6 лет в одну сторону. А человек, который ее отдавал, он уже считает себя пупом земли, понимаете, в отношениях. Он уже не может как-то по-другому себя вести. У него есть четкая схема, как жить с этим человеком и других вариантов он не согласен. Даже на йоту уступать. А тот, который служил, он не понимает, уже когда как бы, наркотик уменьшил свое действие, он не понимает, за что ему сейчас вот мучиться-то. И тогда он начинает бунтовать. Начинается интересный процесс. Тот, который отдавал энергию любви, начинает сильно требовать, как раньше, от того, кто ее, эту энергию любви принимал. А тот уже не реагирует на эти требования и начинает свои требования выставлять в ответ. Что вызывает у первого крайнее недоумение. Он говорит, не понял или не поняла. Ты забыл, с кем ты вообще живешь И так далее. Знакомая картина или нет? Знакомая. Теперь давайте будем думать, что делать. Мы будем несколько таких картинок опишем и будем искать выходы. Прежде чем понять, что делать, нужно понять, что такое гордость вообще и откуда она берется. Гордость — это неосознанная функция человека, идущая от самой жизни. Ну, например, приведу пример. Вот допустим, если вы слушаете меня внимательно и с верой в глазах, то у меня в результате такого слушания возникает определенное чувство собственного достоинства, которое потом, если человек кто-то встанет на лекцию и скажет, да или иначе, вот все, что вы говорите, это просто ерунда. Какая реакция будет у Олега Геннадьевича в этот момент? Сложно сказать, но в этот момент он будет сдавать экзамен своей судьбы. У меня такое было. Последний раз в Киеве на лекции. Один человек встал, начал меня экзаменовать. Ну то есть потел я, конечно, нормально в это время. И усталость потом сильная была. Но это он проверял мою гордость. Она возникает просто потому, что тебя слушают. Просто потому, что тебя любят и возникает гордость, мои хорошие, это абсолютно неосознанная функция. И ее никак не исправить, и ничего с этим не сделать. Только если человек очень серьезно работает над собой, живет в духовной практике, в молитве, он может с помощью старших себе это рихтовать. Приведу пример. У меня есть наставник в Индии, я приехал к нему. И как бы начал рассказывать, ну, как я лекции читаю, сколько у меня слушателей и так далее. Он послушал, отвернулся от меня и начал с другими учениками общаться. Я что-то думаю, как-то, наверное, он забыл, потому что я говорил, или что-то случилось. Почему он не среагировал? И потом, когда я ушел, я почувствовал такое обычно знакомое чувство неудовлетворенности, меня не уважают, не понимают, не любят. И потом, когда я начал молитву читать, я понял, что это и есть гордость. И она прямо сейчас проявилась в мое сердце, то есть гордость тем, как я э, строю свои отношения с слушателями своих лекций. Она проявилась сейчас через то, что старший увидел это и помог мне ее вытащить из сердца, увидеть ее, заметить. То есть только когда человека унижают, можно проверить, гордый ты или нет. Нет другого способа. И потом как бы, он это подтвердил, сказал, да, будь осторожен, это опасно. Другими словами, когда мы видим гордость в других людях, не надо сильно удивляться этому, потому что это обычное дело. Мы сами все гордимся собой постоянно и постоянно ее проявляем, эту гордость, есть мужская гордость, которую мужчине трудно заметить, есть женская гордость, которую женщине трудно заметить. Но чужую гордость заметить вот так вот, без всяких проблем. И в этом является, это является главным противоречием нашей жизни, почему мы ругаемся друг с другом. Потому что свою гордость не видно вообще. И даже подумать о том, что она есть, это тоже трудно. А вот гордость близкого человека, очевидно, Олег Геннадьевич, очевидно. Давайте поговорим о гордости. Есть как бы. Никогда не бывает так, кстати, чтобы у одного человека правильно работало чувство собственного достоинства в семье, а у другого неправильно. Потому что если один человек ведет себя правильно, это тут же меняет другого человека. Конечно, разница какая-то есть, но она динамичная. То есть проходит год, и у того, кто ведет себя неправильно, неправильного поведения гораздо меньше, если один человек в семье не гордится собой. И на этом основана вся работа в личной жизни. Если один человек занял правильную позицию, то несомненно и второй тоже будет меняться, но не быстро. Это неизбежно. Точно так же, как Солнце восходит, вся тьма уходит сразу. Невозможно представить себе, что посреди Солнечного дня где-то в каком-то месте будет темный, темный угол. Понимаете? Если что-то попадает под влияние Солнца, все рассеивается. Точно так же, когда человек имеет знания. Знание на санскрите звучит как джотиш. Слово джотиш переводится как знание и как свет одновременно. Это одно и то же. Когда у человека свет, знание и есть сердце, то вся тьма его жизни рассеивается немедленно. Итак, смотрите, несколько правил взаимодействия эгоизма. Первое правило — плюс-минус. Запомните, плюс-минус. Это означает, что... У одного человека эгоизм имеет природу гордости, а у другого человека эгоизм имеет природу униженности. Как вы думаете, что лучше? Ничего не лучше. Вот теперь сразу возникает вопрос, а почему человек унижен? Как вот тот, который унижен, обвиняет того, что тот гордится собой. Но почему он унижен? В чем причина? Вот зачем он унижает себя? Запомните, есть разница между смирением и униженностью. Разница заключается в, хотя одно и то же поведение, но внутри совершенно разные два чувства. Смирение развивает любовь и отношения, меняет гордого человека, а униженность делает его еще более гордым. Смотрите, в чем разница? Когда человек унижается, он это делает просто из-за того, что его кормит этой энергией любви. Точно так же, как собачка будет всегда вилять хвостом к своему хозяину. Чувствуете, да? А если человек смиренно себя ведет и не реагирует просто на гордость близкого человека, то это всегда вызывает у того чувство благородства по отношению к этому человеку. Особенности этой личности — и уважение к нему. То есть, другими словами, когда человек абсолютно бескорыстно, просто смиренно ведет себя рядом с гордым человеком, эта гордость разрушает немедленно. Но смирение отличается тем, что человек при этом не унижен. Вот смиренный человек, он не выглядит униженно. У него спокойный взгляд, у него хорошее настроение. Он не подавлен, не депрессивен. Он просто старается не отвечать злобой на злобу и все. Чувствуете разницу или нет? Он трудится, потому что так жить тяжело. Надо над тобой работать, чтобы так жить. Но этот труд дает хорошие плоды. Он реально побеждает судьбу, такой труд. Теперь, может ли человек из униженности перейти в смирение? Сразу. Вот что легче униженному человеку стать гордым, и начать войну с тем, кто гордится собой. Или стать смиренным и стать конструктивно, исправлять близкого человека. Что легче? А? Конечно, гордым легче стать, сто процентов. Именно так и происходит. Человек, который получает энергию любви и немножко унижается, в какой-то момент восстает и начинает также вести себя гордо, и начинается конфликт, кто кого победит. Обычно побеждает тот, кто всегда гордится, <с, <с, <с, потому что он же отдает энергию любви. И он же, тот, который отдает энергию любви, он же и управляет ситуацией. Он говорит, да я от тебя уйду в любой момент. Это не проблема вообще. Я могу с тобой жить, могу без тебя. И он как бы говорит правду. Действительно, он так чувствует в жизни, так чувствует. делает вот есть такая жизнь эти отношения могут чуть-чуть переплетаться как-то переплетаться иногда но в целом вот такая штука есть тот то отдает энергию любви он наглеет тот то принимает унижается и выход заключается в том чтобы понять что такое любовь потому что Влюбленность, вот это вот принятие энергии любви и любовь ничего общего между собой не имеют. Влюбленность это просто подарок нам, чтобы люди были вместе, чтобы мы снюхивались. От Бога идет такой бонус. Вообще влюбленность это божественная энергия, не наша. Человек не может заставить себя любить никак. Некоторые говорят отворот, там. Себя заставить любить невозможно, невозможно просто. Или получается это само собой, или никогда не получится. Именно если я говорю о влюбленности, понимаете, о влюбленности. Что касается любви, то можно любого человека полючить, полюбить. Имеется у вас совместимость, не имеется, не имеет значения, полюбить всем сердцем радостно и счастливо. Но для этого нужно делать совсем другое. Когда, если говорить о влюбленности, то люди ее ждут само собой просто, чтобы она сама возникла здесь не, не должно быть никаких условий, они ищут все время этой влюбленности по улицам, везде, даже если есть муж, есть уже дети, все равно хочется посмотреть есть ли влюбленность в меня у кого-то в глазах. Это всегда люди ищут, потому что это дает максимальное дешевое счастье которое бесплатно просто ты получаешь в один момент и все без всяких проблем. Но влюблённость — это не любовь, это просто самообман. Пока люди живут одной влюбленности, никакого счастья семейной жизни нет. Это просто бонусы, которые мы проедаем. Вот и все. Потому что счастье начинается только от того, что человек свое сердце направляет на служение близкому человеку. Причем служение — это не то, что мне хочется, а то, что ему надо. В жизни надо. Допустим, мужчине надо, чтобы жена ну, хотя бы чуть-чуть делала вид, что она послушная. Ну, хотя бы чуть-чуть, потому что по природе, кто послушный, мужчина или женщина по природе? Женщины послушные по природе. Мои хорошие, ну как кто сказал, поднимите руку. Вы послушные по природе? Да, вы считаете? А кого вы будете слушаться? В данный момент мужа она слушается. Знаете почему? Потому что вы его любите. Но это не означает, что вы послушная, моя хорошая. Вот представьте такую ситуацию. Женщины стоят в строю. Равняйсь! Смирно! Женщины, представьте. Равняйсь! Смирно! Послушность — это безусловная вещь. То есть, если человек послушный, он всегда послушный. Не то, что когда ему нравится, а всегда. Женщина по своей природе непослушна. Она просто млеет от энергии любви. Если она кого-то любит, она становится застенчивой, скромной, доброй и послушной. Просто потому, что есть энергия любви, и все. Ей это достаточно, чтобы слушаться. Но если энергия любви чуть-чуть кончилась, тогда послушание, до свидания. Раньше говорили, извини, мы дорогой. Слушаться тебя будет другая. Мужчины равняются, смирно, вольно. Сорок мужчин в одной комнате без проблем в одной казарме. Легли, уснули, проснулись. Падем! Все встали, побежали хором. Две женщины в одной комнате засада. У меня сестра очень любила одну подружку. Они вместе учились в одном институте и были подружками с детства. И не послушалась она меня. И решила жить вместе с подружкой в одной комнате. Они пожили где-то год и потом стали злейшими врагами. То есть они, я не знаю, сейчас помирились или нет, но они просто вот друг друга на, на, на дух не переносили после этого. Представляете? Пожили год всего вместе. Две женщины в одной квартире очень сложно или невозможно. А 40 мужчин в одной казарме без проблем. Да кто более послушный, мои хорошие? И когда мужчина говорит женщине, «Ты что такая непослушная?» Он не понимает, что все женщины непослушные. Они, у них природа такая непослушная. Поэтому их в армию не берут. Там с ними будет вынос мозгов просто. Но если женщина любит, она становится самой послушной. Мужчина тоже послушным от любви становится, но не так сильно. Итак, женщина по природе непослушная. А мужчине надо, чтобы его слушались. Он не может без этого жить. Он не может жить, чтобы его жена не слушалась. Это все для него как просто смерть. Невыносимая ситуация в жизни для мужчины. Он себя не чувствует мужчиной, если его жена не слушается. И поэтому существует правило, как дарить мужчине энергию любви. Для женщины не составляет никакого труда, никакого труда по ее природе сделать вид, что она послушная. А больше ничего и не надо. Ну, мужчине, по крайней мере. Его, вот, допустим, ваше мнение вообще не интересует. Его интересует, чтобы вы просто ему вот так сделали. все этого достаточно. мужчина вам достаточно? Нет, что вот жена вот так, а мнение он имеет другое. Кому недостаточно? Поднимите руку, мужчина Ну, одному вот недостаточно, ему надо полное подчинение. Но вы уже женаты, нет? Ну что, у вас все впереди. А все впереди, вы поймете, что если вот так сделала, то вполне достаточно. Вы пока идеализируете, как бы, женщину в этом плане. Но если она вот так сделала, это для мужчины. Это супер. Столько лет борьбы. Столько бессонных ночей. И вот она сделала вот так. Это большая радость. Вот. Интересно знать, что когда человек начинает действительно действовать так, чтобы текла энергия любви, то и он становится счастливым, и тот, кто с ним находится, тоже становится в этот момент счастливым. Но заставить себя так действовать сложно, потому что в эгоизме есть переключатель. И переключатель всегда, чтобы включать, нужно делать над собой серьезное волевое усилие. Но этот переключатель, он интересную природу имеет. Его когда переключаешь на бескорыстие для женщины, допустим, вот так, то назад он переключается бессознательно. То есть проходит немножко времени, он опять в прежнее положение встает. И его потом опять надо переключать, понимаете? То есть вот в этом вся засада. То есть, если ты хочешь любовь свою давать, ты постоянно должен трудиться над собой. И какие плоды? Вот зачем это надо? Плоды такие. Первый плод — принятие. Если ты служишь близкому человеку, делаешь то, что ему надо, Но я говорю сейчас про того, кто гордится. Вот вы, женщина, записываете с собой, а вы как раз наоборот — Служите, потому что энергия течет от него. И вам больше полезно будет учиться его воспитывать аккуратно, по-доброму. Учиться ну, иногда отстаивать свое мнение. Учиться а, вести себя так, чтобы его не баловало это. Понимаете? Вот для вас это важно, чтобы сохранить семью. То, что вы как бы хотите ему служить, это нормально. Для вас это не будет сложно, потому что энергия любви течет в вашу сторону. А вот воспитывать его будет крайне сложно, потому что в этом и заключается, ваша любовь будет заключаться. То есть любовь — это аскеза. Аскеза против течения реки. Понимаете, вот допустим, тот человек, который гордится собой, для него любовью будет означать Перед тем человеком, который и так ему служит, быть скромным и смиренным. И перед тем человеком, который всегда спрашивает, что он хочет покушать, ему сказать, а ты сам, сама-то что хочешь покушать? Давай лучше приготовим это. И вроде бы внешне так сначала никакого счастья от этого нет, Ну, какая разница, что она там сама хочет покушать? Главное, чтобы я был сыт. Она же и так с любовью меня готовит. Зачем унижаться? Но если говорить о любви, то в этот момент, когда я себя ломаю и просто веду себя скромно, несмотря на то, что у меня есть все возможности гордиться собой, в этот момент появляется благодарность в сердце близкого человека. Эта благодарность рождает немедленно чувство собственного достоинства у него в сердце. Оно начинает проявляться правильно. И благодарный человек, допустим, мой близкий человек, если любовь идет от меня к Нему, и Он унижен. Если я начну Ему служить в отношениях к любовью, Он мне откроет сердце и скажет: Ты знаешь, Олег, мне с тобой вот в этом тяжело. Тебе бы надо постараться вот здесь быть как-то помягче. Понимаете, да? о чем я говорю сейчас. То есть есть такое понятие «близкие отношения». Близкие отношения — это не то, что вместе в постели спать. Это не близкие, это интимные отношения. Близкие отношения означают, что человек открывает в сердце то, что он всегда прятал. А вот это вот очень сложная тема. Если уж говорить о взаимности, то взаимность начинается только в результате этого служения друг другу. Никакой взаимности не может быть без этого служения. Если вы не будете изучать, в чем вы перегибаете в отношениях с близким человеком, вернее, мы, я сейчас, видите, горжусь собой, говорю, вы, ну, то есть мы не будем изучать, то тогда и взаимности или открытие сердца, настоящего открытия сердца друг к другу не произойдет. Почему? Потому что у настоящей любви есть три стадии. Первая стадия — принятие человека. Ну, то есть, другими словами, недостатков. Вот у каждого человека есть недостатки. Если я люблю кого-то, я терплю у него недостатки. А если меня любят, то я не терплю, но он скрывает, пытается унижаться, пытается скрывать. Но принятие недостатков ⁇ это другая вещь. Если я сознательно готов принять недостатки близкого человека и считать, что это моя судьба, эти недостатки, что это моя трудность в жизни, дана мне правильно. Это и есть любовь. Это вызывает благодарность сердца близкого человека. То есть благодарность является основой любви. И причем интересно знать, вот, вот часто... Люди спрашивают, почему меня подружка слушает, вот все, что я говорю, а муж не слышит. Я ему 50 раз сказала, там обувь снимай, когда домой заходишь, он прямо в туфлях идет на кухню. Ну, допустим, просто такой смешной пример привожу. Почему не слышит-то? Потому что в близких отношениях эгоизм зашкаливает, мои хорошие. Все желания человека просыпаются только, когда начинается личная жизнь. Вот, допустим, взять вот мужчину-студента. Ему что-то надо в жизни? Ну, одинокий парень просто студент, он учится. Ему что-то надо? Я вот помню себя студентом. Я жил в простых условиях. У нас девушки тоже, студентки, жили в простых условиях. Я там, понятно, девушки там все готовили, а я просто макароны там варил, на неделю в холодильник ставил, там отрубил себе немного, пожарил, поел, пошел учиться. В общежитии здесь на Гагарине я жил студентом. Но когда люди встречаются вместе... Вот женщина, девушка, она жила в маленькой комнатке, и тут у нее появился парень. Первый вопрос какой? Она почувствовала счастье, энергию счастья от него. Немедленно эта энергия счастья вызывает активизацию желаний в ее сердце. До этого она жила спокойно, они спали где-то, а тут, когда он появился, она говорит, «А так скромно очень, а скольки комнатной квартиры у нас будет?» Они уже решили быть вместе, это очень опасный вопрос, мой хороший. Мужчина, я уже про мужчин говорю. Пожалуйста, не называйте слишком много комнат, потому что она это запомнит на всю жизнь. И потом вам отвертеться будет сложно. А за каждую комнату надо пахать по несколько лет. Понимаете, о чем я говорил или нет? о том, что желания у человека просыпаются в результате отношений. Как только появляется любовь, сразу возникают и эти желания, которые потом нас душат. Мужчина эксплуатирует саму женщину, ее внимание. Он требует от нее внимания, требует ласки, заботы. Он постоянно наседает на нее своими желаниями, и она от него устает. Женщина эксплуатирует достижение достоинства и способности мужчины. Она требует от него денег, квартиру, требует от него нормальной жизни, как она говорит. И эти требования друг от друга вызывают потом ругань, скандалы. Потому что эти требования являются проявлением грубой энергии эгоизма в сердце человека. Это очень грубые вещи. Например, когда жена не может оценить просто как мужчина убивается чтобы хотя бы вот такую квартиру как есть иметь она говорит ну что ты мне рассказываешь вон у мужиков у всех пятикомнатные там или там еще а у нас однокомнатная ну я так утрирую чуть-чуть но просто идея в чем заключается в том что вот это чувство эгоизма, которое вспыхивает из-за желаний в сердце. Это же женское желание, естественно. Знаете, да, что у мужчины это желание не так сильно оформлено? Это женский эгоизм, контроль территории. Женщина контролирует территорию, на которой она находится. Именно поэтому так тяжело с тещей жить. Потому что тёща контролирует территорию, и я контролирую территорию. Или там свекровь. Результат какой? Конфликты. На какой почве? На бытовой. Поэтому разъезжаются люди, не могут вместе жить, потому что женщины под помарёшками махают. Потому что они как бы контролируют территорию. Женщина, она все организует в доме. А мужчина наслаждается этим. Какая энергия в квартире? Мужская или женская? Женская. Шторки Женские. Не флажками, а узорчиками, женская энергия. Кровать не нары, а мягкая, женская энергия. Твердая, это мужская. Дальше а, обои в цветочке, женская энергия. И мужского ничего не, только письменный стол. И то порядок там тоже женский. Мужчина сложно ему там свой порядок сделать, потому что жена всегда вмешивается. А когда он уходит, она хотя бы пыль там протрет или еще что-то переставит. То есть жена контролирует всю территорию в квартире полностью. Шансов мужчине влезть в этот контроль нет. Если мужчина решил подарок жене сделать, он решил переставить мебель к ее приезду из отпуска, это будет шок. Некоторые мужчины тоже такие радостные, покупают женщине красивое платье, как он считает, что оно красивое. Это платье, оно уйдет подружке потом незаметно, или она его вообще куда-нибудь продаст. Шансов нет купить красивое платье жене. Потому что это пространство красоты женщина контролирует настолько тщательно. У меня был такой интересный опыт. Я в Индии, а, у меня жена любит индийские одежды носить. Я организовал там магазин вот индийский, да, и они готовы тебе, что хочешь, вытащить, разложить, лишь бы купил. Я два часа фотографировал эти одежды и отсылал смс к жене. И она, как бы за два часа, сказала: Ну, вот это, наверное, нормально. Ну, короче, я взял, я, я знал, что как бы нормально все равно не будет, но хотя бы чуть-чуть приблизительно. И я две, два варианта выбрал. В результате тяжелого труда я вспотел там весь просто вообще, изнемог. И когда я приехал, она улыбнулась и сказала: "Ну, нормально, нормально, пойдем". Это нормально, нормально означает. Так я и думал. Правильно, женщины, согласны? Также есть сфера мужского эгоизма, точно такая же, которая непобедима в сердце мужчины. То есть с этим сложно что-либо сделать вообще. Допустим, мужчина требует уважения к себе. То есть он требует подчинения от женщины, в буквальном смысле слова. И если женщина совсем не хочет двигаться в этом направлении, мужчина будет мучиться, страдать, и ничего с собой он сделать не сможет в, этом, в этой связи. Или, допустим, слово мужчины. Ну, допустим, взять ситуацию, есть сын, есть мать, отец. И мужчина, допустим, у него есть принцип по отношению к сыну. Если женщина этот принцип нарушает, то у мужчины будет просто катастрофа. Он будет жить, страдая. Он не будет счастлив никогда. Поэтому нужно знать, как действует эгоизм мужчины, и женщины. Женский эгоизм связан с территорией, связан с красотой, связан с отношениями близкими. Там женский эгоизм проявлен. Женщина там будет мужа, мужа мучить. Она будет говорить, говори, нежнее, еще нежнее, ласковее, нет, это неправильно сказал, а вот это правильно. И там не будет предела никакого в этом, никакого предела. То же самое, как бы если вы думаете, что вы сейчас трехкомнатную квартиру купили, и все, она будет счастлива, это серьезная ошибка. Потому что, да, недели две будет счастлива. Потом скажет, а четырехкомнатную слабо? И так далее. И понеслась. Что делать с эгоизмом близкого человека? Укротить нельзя. Есть один хороший способ сделать так, чтобы он не вызывал скандалы. Потому что что такое скандал? Когда люди ругаются, как вы думаете? Причина руганий какая? Истинный эгоизм, да? Вот представьте себе такую ругань. Я же сказала тебе, я хочу тебе подчиниться. Я хочу вот так всегда тебе кивать. Почему ты против этого? Или мужчина, допустим, говорит, я же тебе сказал, я хочу четырех пятикомнатную тебе дворец купить. Почему ты хочешь жить в однокомнатной квартире? Смешно, да? Так вот, знаете... Если есть ругань в семье, то есть только одна причина. Это действие ложного эгоизма. Эгоизма, который находится в невежестве. Это сила, разрушающая нашу жизнь. Это то, что мы являемся, ну, считаем принципом своей жизни. Это и есть разруха. То, что мужчина считает, что без этого жить невозможно, чтобы все меня слушались, это и есть разруха для его жизни. Это женщине надо подумать, чтобы слушаться, чтобы не, раз, не разрушить совсем его, ему мозги. А мужчина должен учиться так себя вести, чтобы не сильно трогать кого-то. Он не должен навязывать сильно свое мнение. Женщина должна учиться скромнее жить изо всех сил. Понятно, что хочется побольше жилье, покрасивее и дороже украшения. Но она должна заставлять себя хоть как-то контролировать себя в этом направлении. И как может женщина себя заставлять? Если мужчина говорит, ну давай возьмем ипотеку через год, сейчас у нас тяжелая ситуация, надо согласиться. И это будет ваш самоконтроль. Самоконтроль означает, что мы желание переносим на будущее. Понятно, что женщине и мужчине преодолеть свой, свой эгоизм невозможно, но соглашаться на сотрудничество надо обязательно. Это и есть любовь. Понимаете? Допустим, мужчина говорит, дети меня должны слушаться. Но и жена говорит, ну давай вот иногда, если вот так, вот надо сказать хорошо. И это называется любовь. Но если люди не хотят уступать ни на йоту, они думают, что это и есть счастье. То есть женщина по-женски, мужчина по-мужски. Уступать мы не хотим. Хотим своего счастья любой ценой результат разруха, люди разрушают так свою жизнь, шансов сохранить семью нет в этой ситуации, и часто люди думают, что счастье это когда я своего добиваюсь в личной жизни, как раз все наоборот, счастье это когда человек свое сумел в сердце зажать ради гармонии и любви, вот это вот гармония означает понимание что такое любовь, потому что именно любовь в семье дает настоящий выход и настоящее счастье. Вот если у вас в семье будут такие отношения, что вы все, что в сердце есть, своей любимой можете сказать и своему любимому можете сказать, если вы прошли три стадии любви настоящей: первая стадия принятия человека, его характер, вторая стадия я начинаю чувствовать его глубокие, чистые, светлые, божественные качества. Потому что пока человека не принимаешь, это никогда не почувствуешь. Интересно знать, что часто бывает так, человек разводится с другим человеком, потом видит, как он себя ведет в другой семье и говорит: Я в этом человеке этого не знала, откуда это у него все взялось. А это берется из принятия. Если ты принимаешь близкого человека, то потом ты узнаешь от него, о нем много интересного. Хорошие черты характера раскрываются в человеке, когда ты его принял, его плохие сначала. Первая стадия принятия, Второе, вторая стадия уважения, то есть когда человек плохие черты характера принял и начинает видеть хороший. Вот это вот Максим, это мой помощник, он врач. У многих людей есть вопросы по поводу здоровья ко мне, и у меня нет времени на них отвечать, сразу говорю. И консультации я личных тоже не даю, а он дает бесплатные консультации здесь во время всей лекции, специально со мной приезжает для этого. У меня просто идет прием. Хотите бумажку положить? А, общего, где вот эта у нас? Я завтра. Я почитаю, я и завтра выполню вашу просьбу. Первая стадия принятия. Вторая стадия. Вижу хорошее и свет в окне. Вижу, что я могу жить с этим человеком. Это вторая стадия. Неизбежно приходит, потому что Бог чужого человека никогда не... Не дает, Мы всегда получаем то, что нам положено. А положено означает, будет сначала яд, а потом нектар. Обязательно. Никак по-другому не бывает. Начало трудности, а потом победа. И третья стадия — верность. Верность в отношении. Верность энергию любви настолько сильно включает в жизни, что люди становится защитным талисманом для друга. Они настолько сильно помогают, настолько синергизм у них в жизни, в отношении появляется, что это невозможно никак описать словами. Это можно только спеть, только в песне можно это почувствовать, вот эту стадию верности. Я ничего не могу сказать про Марка Бернеса, про его личную жизнь. Но вот то, что он в песне спел, это и есть то, что на стадии верности проявляется в жизни человека. Слушайте. Цена. Вы скажете, а зачем мне унижаться? Зачем мне вот служить близкому человеку? Он меня не любит, не уважает, не ценит. Это не мой человек, не даже астролог, так сказал. Если денежки заплатить, что угодно можно сказать. Бог дал человека, значит, твой. А если не смог с этим, может быть, даст еще. Но уже неизвестно кого. И так далее. Гармония – это тяжелый труд двух людей. И в этом труде есть только одна трудность, мои хорошие. Трудность означает, что где взять силы? Где взять силы простить? Где взять силы принять человека? Где взять силы заставить себя ему сделать доброе дело? Мы живем как чужие. Потому что так действует эгоизм, он делает людей чужими. Это закономерности все, что мы как чужие. А вот заставить себя поверить, принять, понять человека крайне сложно. И принять его интересы, а не свои. Потому что то, что для меня гордость, то есть для него гордость, для меня это служение. Вот допустим, у меня близкий человек гордится собой. Все гордятся собой в близких отношениях, потому что включается эгоизм. Женщина начинает как женщина гордиться, мужчина как мужчина. вот если я женщину принимаю как женщину и даю ей возможность гордиться собой, это называется любовь. И если я мужчину принимаю как мужчину, я от лица женщины сейчас говорю, и смиренно себя с ним себя веду, хотя это и не по природе женщине, вот это называется любовь. Теперь вы скажете, а если он обнаглеет? Сразу возникает вопрос обязательно обнаглеет даже когда человек служит близкому человеку все равно гордость в результате этого служения появляется как побочный продукт но вместе с гордостью появляется также и благодарность а благодарность как ее проверить что она есть вот как понять что тебе благодарен близкий человек за твой труд он же внешне не скажет ничего сначала потом-то скажет а сначала нет как проверить, что он благодарен? Если ты бескорыстно трудишься, а не просто потому, что тебе нравится, а просто вот трудишься для человека, потому что так надо, из чувства долга, это и есть любовь. Пересиливая себя, заставляя себя. Это любовь. Любовь всегда через аскезу только идет. Она не идет, как, как мы думаем, спонтанно. Вот мне нравится служить человеку, я служу, не нравится, пошел нафиг. Это не любовь, это влюбленность. Любовь означает, вот есть у меня человек близкий, и я выполняю свой долг просто перед ним. Как определить, что благодарность в сердце есть? Не видно сразу нет. Наглость видно. Допустим, жена с любовью кормит мужа. Он уже привык, говорит, а где покушать? Условный рефлекс срабатывает всегда. Она говорит, а еще не успела. Он говорит, как не успела? Ну то есть благодарности нет, видите, наглость есть. Теперь, как определить, что есть благодарность? Есть один способ. Вот когда он обнаглеет, а вы для него служите с любовью, а не с влюбленностью, потому что с влюбленностью вы просто обидитесь и вот так зажметесь и будете себя мучить. А если вы с любовью служите, у вас чувство собственного достоинства по-другому сработает. Вы сядете рядом с ним и скажете ему, ты знаешь, мой дорогой, я тебе готовлю, потому что я хочу, чтобы ты был счастлив. Но если ты решил, что ты можешь так собой со мной себя вести, то тогда я могу и не готовить. И вы это скажете не с обидой, а просто спокойно, по-доброму, с улыбкой на лице, и пойдете в свою комнату. А он в этот момент услышит вас, потому что благодарность заставляет слушать. Человек неблагодарный, он никогда не услышит, только благодарность открывает уши, и он побежит за вами в вашу комнату в этот момент и скажет, извини, я ошибся, я неправильно сказал. Понимаете, да? Благодарность заставляет менять свое поведение даже гордого человека. То есть вы имеете право воспитывать человека. В тот момент, когда вы включаете служение в вашу жизнь ему, вы получаете право ему говорить правду сначала, он будет ее слушать и принимать, а потом уже менять этого человека, его характер и жизнь со временем. То есть гармония или взаимность — это труд души. В этом труде не хватает только одной составляющей для всех людей. Эта составляющая означает, где брать силы. И вот об этом сейчас я с вами поговорю. Только не обвиняйте меня в этот момент, что я вас куда-то тяну. Хорошо? Силы берутся у человека только от Бога или от святости. Понимаете, человек не может понять, что есть Бог. Это невозможно для нас понять. Потому что как бы эгоизм говорит, что... Вот, как бы... Ну эгоизм что такое? Каждый суслик у себя на поле агроном. Ну какой бог? То есть, ну, понимаете же, что все ерунда. Вот. Ну то есть, человеку очень трудно принять, что есть высшая истина какая-то, высшая сила, высшая чистота и так далее. Что есть высшая личность, еще тяжелее принять. Часто у, у высшей истины есть три аспекта. Принимаются они все труднее и труднее. Первый аспект — это энергия счастья. Часто люди считают, что Бог — это и есть Любовь, то есть энергия счастья. Второй аспект — это форма. Некоторые говорят, и это сложнее принять, некоторые говорят, Бог — это и есть само мироздание, то есть форма. И самый сложный аспект, который труднее всего принять, — это Личность. Если как бы сказать, что Бог — это Личность, тогда что за Личность? Это уже вводит в одну веру, в одну сторону, в одну религию человека. Веды говорят, что Бог это личность, но она многогранна. То есть она а, дает нам ту веру, которая нам ближе. Поэтому существует много религий, и Бог предстает в разных обличиях между перед людьми. Но единственное, что можно сказать, одно про человека точно, что из себя человек энергию не родит. Веды объясняют, что есть три Источника силы, которые идут от Бога, но всегда по-разному. Три источника силы, и все они связаны с верой. Ключом к этой силе является вера. Слушайте внимательно. Первый источник силы для человека является природа. Все люди, которые верят в природу, считают, что она только может вылечить и помочь, эти люди верят в Бога, сто процентов. Просто они до конца этого не понимают. Часто люди лечатся таблетками, прогреваниями всякими. Солнце простое вот здесь вот, возле Волги, на песке, Она, оно человека лечит в тысячу раз лучше, чем любые прогревания. Понимаете, просто в купание в реке лучше в тысячу раз, чем в ванне, потому что это божественная энергия, поэтому люди уважали реку всегда, мать Волга, понимаете, то есть солнце для многих людей является чем-то очень важным. Те люди, которые проводят на пляже свое время в играх в волейболе, они столько здоровья получают, чтобы хватает на весь год потом, понимаете? Поэтому люди бегут в отпуск куда-нибудь на море, на реку, чтобы как-то соприкоснуться с природой, потому что когда стихии объединяются, это еще лучше лечит. Когда река и земля есть вместе, это сильно. А если река, земля и лес это еще круче. А если река, земля, лес и горы, это еще лучше вот их будет. И так далее. И солнце еще хорошее, сильное. Если человек хочет быть здоровым, он должен поверить в природу. Если не может поверить, будет больным. Здоровье человек получает от природы. Запомните это. Не от таблеток, а от природы. И на природе нужно... Благода... быть активным и благодарным. Две... Если ты просто лежишь на песке, здоровья много не будет. А если ты двигаешься, уже больше здоровья. Если ты благодарен Солнцу, благодарен Воде, благодарен Земле, что тебе дает счастье, то тогда это и есть правильное поведение, которое дает здоровье. Так, первый аспект Бога ⁇ это природа. Те, кто верит в природу, что получают? Силы и здоровье. Вот сил нет, слабость. Идите. Наступила грусть, что пойду, пройдусь. Если сил нет, идите на природу, там вы получите силы, больше ее нигде не получишь. Второй аспект Бога — это люди. Через людей Господь действует. Это тоже надо знать. Поэтому существуют святые люди, существуют старшие, которые тебе истину откроют. Существует святость, понимаете, в людях. Это отблизь Бога святость, это нечеловеческая святость, это нечеловеческая функция, это божественная функция. Поэтому через людей, особо приближенных к Богу, и проявляются различные чудеса. Я недавно фильм видел про одного а, православного святого. И там в этом фильме к нему приходит женщина, говорит, что-то у нас дождя давно не было. Он такой говорит, дождя давно не было. Да будет дождь, не волнуйся, раз и дождь пошел. И все говорят, да, случайность. Он говорит, да это уже не первый раз. Его послушник говорит, это уже не первый раз. Какая случайность? У вас дождя месяц не было. Понимаете? Ну то есть такие вот вещи. Сверхспособности проявляются через возвышенных людей, потому что они обладают особой связью с Богом, особой силой. В древней культуре Бога сравнивают с Солнцем. Не потому что Бог — это Солнце, как некоторые говорят, а потому что Бог — Человеку дает силы, так же солнце, как солнце дает силы всему живому. От чего растение растет? От солнца. Солнце светит, растение растет. От чего птицы поют? От солнца. Солнце восходит, птицы заливаются. От чего человек улыбается? От того, что лето наступило. Точно так же и человек верит в Бога, потому что он дает ему возможность жить. И поэтому люди и ходят в храмы, чтобы получить ту уникальную, тот уникальный вид силы, который способен поменять судьбу. И истинное эго, то есть ложное эго, переставить в истинное. Человеку своими силами стать бескорыстным практически невозможно. Но если он сходил в храм или просто помолился, то он легко может сделать то, что в обычной ситуации невозможно. Прощение. Возможность терпеть человека, возможность принять его характер — это невозможные вещи для нас, понимаете? Мы никогда, женщине очень трудно мужской характер принять, мужчине женский, но когда человек соприкасается с Богом через какие-то его аспекты, ему легко это сделать. По лесу прогулялся, пришел, уже легче жить, потому что получил эту силу природы. Если у тебя есть друзья хорошие, друзья хорошие, это тоже божественная сила. Если у тебя есть наставник, это божественная сила. Если тебе плохо, иди к друзьям, не надо к психологу ходить. Иди к друзьям и поговори с ними. Если они по-доброму с любовью с тобой поговорят, у тебя будут силы принять свою жену. А именно принятия в жизни не хватает. Основная проблема какая? Приведу пример. Мы с женой, как бы, мы так обычно не ссоримся, но у нас есть взгляды, принципы какие-то. И как бы у нас было расхождение во взглядах серьезное, и мы такие как бы пошли к старшему, мой наставник, тоже женатый человек, у меня несколько наставников, один из них женатый, и он, мы пришли к нему, и он увидел меня, начал улыбаться, говорит, мы вас ждали, заходите, и улыбается такой, посадил нас, и мы каждый рассказали, кто почему я считаю так что это есть и правда как бы каждый рассказали ему и я был уверен что он примет мою правду потому что я разумнее она все-таки женщина она глупее я так был уверен вот она была уверена что она как правильно все говорит потому что ей со стороны виднее ну в общем как бы каждый свою правду сказал Он внимательно слушал очень и улыбался. Потом, когда мы выговорились, произошло нечто удивительное и неожиданное для нас обоих. Он просто посмотрел на нас и сказал, «А теперь пойдемте за стол. Мы так ждали, чтобы вы к нам пришли. Мы хотели вас накормить. У меня жена уже все приготовила». Я такой как бы... А... Типа это... Кто прав, кто не прав кто победитель, кто проиграл, кто победит. Мы говорим, пойдемте за стол. Мы пошли за стол, мы поели. И потом, когда мы наполнились этой энергией любви, мы пошли домой. И оба признались друг другу. Такие слова сказали. Все-таки ты права, я сказал своей жене. Она мне сказала, нет, ты прав на самом деле. Понимаете, о чем я говорю или нет? Человеку не хватает силы, силы просто. Все эти наши принципы, все эти наши вот эти вот понты друг с другом, это просто не хватает силы любить. Нам не хватает этой энергии любви. Первая энергия — природа, вторая энергия — люди. Надо просто плохо, иди поговорить с любимым человеком, с близким. имея в виду подружка там и так далее, не с любовником, конечно. Вот. И третий аспект Бога ⁇ это вера, это вера, это тот путь, который человек должен обязательно в своей жизни найти. Это верующие люди, это алтарь, это духовная музыка, это лекции на духовные темы, это молитва, то, что спасает человека от несчастья судьбы. Люди способны, природа способна вылечить человеку тело, здоровье дать и силы жить. Люди способны вылечить характер и дать человеку терпение, терпеть свою судьбу, дать возможность терпеть. А если человек хочет поменять свою судьбу, если он хочет ее победить, без веры это сделать невозможно. Нужна вера для победы. Для здоровья нужна природа, для принятия нужны люди, друзья, подружки. А для победы нужен Бог. Нужна личность, нужна вера, нужна религия. У нас лекция до скольки? Сейчас. Пол седьмого началась, да? Пол восьмого будет. Пол десятого. Сейчас сколько времени? У меня просто часы неправильно идут. 20 минут десятого. Хорошо. У нас осталось 10 минут. Сейчас у нас будет небольшой тренинг. Для тех, кто первый раз, это сюрприз. Мы с вами сейчас будем трудиться сердцем учиться. Завтра, я надеюсь, что будет так, пока я не знаю там договоренности с администрацией зала, но обычно у меня бывает так, что лекция завтра будет начинаться в 6 вечера для тех, кто хочет получить ответы на вопросы. И если говорить об ответах на вопросы, для блага всех лучше вопрос задавать с места, потому что мне, глядя в ваши глаза, будет легче отвечать конкретнее будет отвечать. Это раз. И во-вторых, глядя в ваши глаза, я смогу вам лучше помочь, потому что я буду лично влиять как бы, на ситуацию, пытаться ну, как бы, душой своей помочь, сердцем. Если вы не хотите спрашивать лично, значит, вы и вообще не хотите ничего. Потому что вот это вот излишнее стесняние означает, что человеку не сильно надо. Это мой опыт. Обычно, кому надо, тот встанет и спросит. Можете спрашивать, у моей подружки такая ситуация. Я пойму, что это у вас. <звы> Сразу. Ладно. Сейчас я вам расскажу одну определенную технику, которая мне помогает, многим моим друзьям помогает. Некоторые жизни спасла. Это техника в принципе молитвы, это техника молитвы, но она универсальна для всех вер, традиций и в принципе она везде и применяется людьми неосознанно. Просто я сейчас ее разложу по полкам для вас, и мы не будем молитву какую-то читать, мы будем повторять: я желаю всем счастья. То, что является для всех вер одинаковым. Ведок была интересная такая практика, там были такие молитвы, которые назывались шанти, мантры. Шантия означает мир, а мантра означает молитва, то есть ман — это ум, тра — означает победа. То есть мантра означает победа над умом или над судьбой. Когда человек побеждает свой ум, значит, побеждает судьбу. Разум становится сильнее. Итак, молитвы для мира. И существует несколько понятий мира. Мир — это единственная среда, в которой развивается разум. Поэтому все должны стремиться к миру на земле, к миру в сердце и к миру в отношениях. Миру между нациями. Мы должны стремиться к миру. Мы не должны стремиться к вражде. Веда объясняет, что существует, допустим, в отношениях между государствами и между людьми тоже существует четыре стадии разрушения. Это касается везде и всего. Например, между странами. Первая стадия плохого влияния времени. Моя нация лучше, или мы лучше вот тех людей, они хуже. Вторая стадия. Они ведут себя неправильно, а мы правильно. Третья стадия. Они злые, а мы добрые. И четвертая стадия, как вы думаете, какая? Четвертая стадия называется Война мои хорошие. Война. И вот посмотрите, на какой стадии, с какой страной мы сейчас находимся. Если мы лучше, они а хуже, это еще куда ни шло. Если мы хорошие, они а плохие, значит, это уже похуже. А если мы добрые, а не злые, то есть они проявление зла, а мы проявление доброты, значит время уже зашло слишком далеко в этой ситуации. Может быть дальше непоправимая ситуация, непоправимая вещь. Причем, понимаете, мышление может что-то поменять, но можно диагностировать ситуацию в мире по этим проявлениям. Искусственно это не поменять. Поэтому и существует вставая страна народное вставай на смертный бой. Почему это существует? Потому что есть враги, есть друзья. Это неизбежно возникает, потому что каждая страна защищает свои интересы. Но сама идея влияния времени именно такова. Мы можем определить ход судьбы хоть времени, потому что происходит. Сначала был мир между странами, все было нормально, потом бац. Но все равно были кто-то, были хорошие, были плохие. Были, вернее, ну да, хорошие, плохие. Вот. В отношениях в личной жизни тоже смотрите. Я хороший, он плохой. Это обычное дело в семье. Потом дальше. Я права, а он не прав. Это уже серьезнее. Я добрая, а он злой. Это уже перед разводом. Понимаете? Да, он плохой человек, я хороший человек. Это уже перед разводом все. Тоже последняя стадия — сохранения близких отношений. Так вот, чтобы эти стадии все преодолевать, человек должен повторять настро настрои, которые и звучат, как шанти-мантры. Вот смотрите, человек просто повторяет, думая о Боге. Вот на санскрите это так звучит. Сейчас переведу на русский. «Сорвея паванту я желаю всем счастья!» «Сорвея шанту нера моя!» «Я желаю мира, мира этой земле!» «Сарвей Бадрани, Паши Анту!» «Пускай все получится у всех в жизни!» «Накаши Кабак, Бавет!» «Пусть никто не страдает!» Теперь скажите мне, к какой вере эти слова относятся? Ко всем! Именно поэтому люди и собирались разными культурами, разными э, религиями, для того, чтобы объединиться с помощью вот этих действий. Когда они вместе начинали повторять эти молитвы ⁇ Я желаю всем счастья ⁇ то тогда противоречия между нациями, между верами, между культурами и странами сглаживались и потом исчезали. Понимаете, о чем я говорю? Точно так же и в вашей семье. Если вы сейчас начнете просто 10 минут повторяете ⁇ Я желаю всем счастья ⁇ придете домой, будете улыбаться. Проверите. Посмотрим, как у вас получится.